там в эфире? Да. Угу. Так. Можно чуть-чуть подождать, потому что сейчас... Да, ну, я сейчас... Это немножко предыдущая серия Марлезонского балета у нас вырубила интернет. Очень интересно, на какой теме вырубила. Ничего просто так, мне кажется, не бывает. Я говорила о том, что у нас сегодня прямой эфир посвящен вообще ситуации, связанной... Что вообще происходит, да? Что происходит в мире? Что происходит на тонких планах? некие причинно-следственные связи, которые и событийные, те, которые там нам рассказывают по телевизору, и, ну, скажем так, не проявленные, да, которым уже может быть сложнее разобраться. Вот это все мое намерение нанизать в некую цепочку, чтобы было такое, на что опираться, ну, какая картинка мира, которую я хочу вам предложить, да, опираясь на которую будет понятнее опять, в какую сторону смотреть, что можно делать. Вот, потому что, ну, нагнетание, ну, некое такое ужаса, паники, сопротивления, возмущения ровно 21 числа прям был 20 ну, 21 первого прям очень сильно просто интернет бурлил вот этими темами, и было понятно, что происходит, и зачем это происходит. Поэтому те люди, которые вот с нами выезжали, сказали, давайте все успокоимся остановим то есть какие-то ключевые знаки мы смотрим событий но э, очень важно не вкладывать не вкачивать туда энергию особенно низковибрационную вибрационную энергию да? вот я сейчас начну с той же точки с которой в общем событий то есть есть очень длинные точки можно плясать печкой назначать э, выступление жака талиф 50 э, по моему шестом, вот не записала дату простите пожалуйста да обнародование вот этого манифеста прекрасного нового мира, который сейчас вот на наших глазах пытаются строить определенные силы. А, есть еще более раннее обнародование, которым уходит а, за сто лет, а, но мы сейчас смотрим прям короткий промежуток, вот, а, начиная с 10 июня. 10 июня впервые за 50 лет было солнечное затмение над территорией России на территории других стран, может быть, вы помните, периодически, ну, не так уж редко, бывало по телевизору объявление, значит, солнечное затмение, и дальше перечисляют, где его будет видно. И а, вот это «где будет видно» никогда не было за Россией, над Россией, вот целых 50 лет солнце не закрывалось Луной или чем-то другим а, над территорией России. предыдущий раз это было. По-моему, 1986-1986 Чернобыльская АЭС. Есть в том числе выводы аналитиков, то есть не только там вот энергетиков, эзотериков, да, но и вот таких вот серьезных аналитиков о том, что Советский Союз не развалился бы, если бы не было этой аварии. Поэтому очевидно, что это выстроена диверсия с самого верха, инспирированная, выстроена для того, чтобы как раз уничтожить Советский Союз. Это хотите магия, хотите мистика, а, а не буду вдаваться в подробности, потому что, чтобы это все прям разобрать, почему так, да, это в это надо глубоко входить, собирать много фактов. У нас сегодня другая задача. Так вот, да, солнечное затмение а, 10 июня. А, я посмотрю, значит, сначала мы ощутили воздействие, которое выглядело как вот это нагнетание, какое-то желание разборок, недовольство, сопротивление, борьбы, каких-то страданий какой-то агрессии и это трудно контролировалось а как только я осознала что происходит стало легче стало понятно что это буквально на ну, такое серьезное внешнее воздействие которое даже достаточно тренированная психика а, справлялась с трудом как только причина была оформлена стало легче мы в общем привели все в порядок свое по крайней мере поле которое там наше было вот где мы жили там что нас окружало, вот Потом мне попалась достаточно интересная статья женщины, с, которая живет на Байкале, тоже, значит, какими-то такими вещами занимается. И вот она рассказывала о том, что в момент солнечного затмения она увидела огромные черные такие, ну, это как, знаете, как вот, не знаю, это не туман, это просто почему я рассказываю, потому что я по похожей вещи увидела. Это вот нечто, вот в фильмах ужасов показывают, когда тьма проникает, она такая, она, это не... не, не из каких-то мелкодисперсное, что ли, вот что-то такое, да, которое, тем не менее, имеет какую-то форму, и вот оно прям а, закрывает свет, а, вот, что некая энергия темная, низко, низкая энергия, там, ну, я предложу каких-то пекельных миров, там, каких-то таких более низковибрационных миров, низкомерных, а, значит, через солнечное затмение, потому что солнце – это источник жизни, это поток Ра, это божественный источник жизни в буквальном смысле слова. То есть это портал, сквозь который постоянно на землю идет свет. Не как освещение, освещение только э, там, одна часть Морализонского балета, а именно как, как благодать, как то, что гармонизирует, как то, что э, оберегает, как то, что помогает расти и развиваться, что вообще, вообще вот, э, какую-то мерность жизни поддерживает. И вот это вот этот источник был перекрыт. Он был, это, это ну, во-первых, затмение над, над Россией было не полное, насколько я помню, а, его было достаточно сложно наблюдать, но тем не менее, вот оно имело место быть. И, а, значит, вот эта женщина дальше описывала, что там что-то там она, она там тоже там делала, что-то там убирала, потом увидела некую сущность, которая вот эту энергию а, агрессии, боли, ненависти, разрушения, значит, оно ее благополучно изъяла, сказав, что я из этого сотворю новый мир, и ты хорошо, хорошо. Я такая думаю, так, ну, вообще-то, это классический гавах, то есть вот выработанную сначала идет воздействие. На это воздействие люди, которые ну, слабее там, которые как-то подвержены этим энергиям. А, которым доступ этих энергий есть, они попадают, начинают эту уже свою энергию вкладывать, соучаствовать в этой штуке, дальше приходит нечто и говорит, о, -о, о, да, хорошо, хорошо, давайте, давайте сюда, мне это подходит. Вот, я считаю, что любая энергия нашего мира а, а, должна оставаться здесь, она пришла сюда через по потоку благословения, и если что-то ее темнило, например, соучастие людей там а, через какие-то там низковибрационные эмоции, вот, то нам же это и приводить в порядок, то есть эту энергию не надо отсюда изымать, ее нужно просто вернуть обратно, высветлить, повысить вибрации, вычистить к ее истотному первоначальному а, состоянию. Поэтому, да простит меня эта женщина, да, мы, а, в общем, а, отменили эту сделку и сказали о том, что все энергии нашего мира мы будем сами наводить в порядок, мы, человеки, да, своими душами, своими выборами, своими желаниями, мы будем наводить порядок и а, строить а, ту жизнь, которая, а, которая будет счастливой и созидательной и для Земли, и для человечества, и для Вселенной. Итак, 10 июня, вот это вот мероприятие, 13 июня, впервые за долгое время Воробьев издает указ о коронавирусных ограничениях, но оно такое не страшное. 13, 13 это у нас по Перуну. Шестнадцатого Путин встречается с Байденом. А, и многие люди волновались за Путина, потому что а, есть версия, что, например, а, хаос, который американские журналисты устроили, все это было для того, чтобы прошел киллер, чтобы а, не смогли остановить убийцу, а, который должен был с американскими журналистами проникнуть. А, Убийца не проник. Там действительно была странная история. Было какое-то... Если смотрели... Я вот именно кусок вот этот смотрела, вот эту какую-то дурацкую толкотню. Путин, Байден зашли, туда никого не пускают. Потом вот их видно, журналисты на пороге. Американцы ведут себя неадекватно. Не то, что не по протоколу. Ну, то есть прям совсем прям неадекватно. Вот. И дальше все-таки допускают, какой-то порядок наводят, Наша охрана как-то американцев начинает приводить порядок, и дальше вот уже идет более-менее вменяемая пресс-конференция. Вот, есть версия, что э, летело два самолета в Женеву, второй это Герасимов с ядерным чемоданчиком, и, э, собственно говоря, киллеры устраняли даже не наши спецслужбы, а их спецслужбы, потому что убийство Путина, это была ядерная война, о чем было, в общем, фактически объявлено по определенным каналам, вот. И поэтому предпочли устранить убийцу. Вот есть такая версия. С этой встречи все очень интересно, очень, потому что, с одной стороны, Путин не подал руку президенту Швейцарии, а с другой стороны, надо, люди же сейчас просто научились читать знаки, информацию. Над Байденом, они сидели в библиотеке, кто смотрел, помните? Над Байденом из заголовку в книжек было написано I, как по-английски? Я лжец. Как вот произносится это? Лай. да, Ну, в общем, я лжец. Это прям, ну, заголовками книг над головой Байдена, это в видеокартинке прошло. Над Путиным ничего такого не нашли, но глобус, который стоял между Байденом и Путиным, это глобус 1833 года, лета, когда России принадлежало Часть Скандинавии принадлежала Польше, Прибалтика, Аляска, Калифорния, и подозреваю, что-то я забыла упомянуть. Как совпадение, не думаю. Но в общем, вот такая интересная штука. И в этот же день, в этот же день выходит указ Воробьева о ужесточении коронавирусных мер О, в этот же день. 21-го солнцестояния. Э, э, так, где-то я пропустила, почему-то мне тут не написано указ Собянина. Да, указ Собянина 23-го числа, но, по-моему, еще был до этого, потому что на солнцестоянии уже народ гудел. Пропустила я где-то здесь... Какой-то из указов наших драгоценных, да, потому что 21 первого точно уже был издан указ о ограничении, вот об этом, фактически это был локдаун, который просто так не назывался, вот с сегрегацией людей на тех, кто имеет право кушать в ресторане и кто больше таких у прав у не у имеет, кого лечит, кого не лечит, а? Выходные а, выходные он на неделю удлинился. Да, точно, точно. Это еще было до. Я, вот я этого почему-то не записала, пропустила этот указ. Извините, да? Ну вот он тоже был перецен состоянием. Дальше 22 числа а, у нас с вами а, сколько лет назад-то? А, 41, а у нас сейчас 21. 80 лет назад. Все правильно. 80 лет назад. А, да, 80. 80 лет назад началась Великая Отечественная война. Фашисты напали на Советский Союз. 22 числа выходит указ Собянина с вот этими всеми а, уже следующей степенью ужесточения. А, люди окончательно встают на уши. 23-го – это поток рода, 22 всех благ и величия. Но это еще и точная дата начала войны, нападения. Да? 23 выходит указ Воробьева, который тоже существенно ограничивает права и свободы людей на территории Московской области. На 23 июня еще 11, ну, 10 регионов, кроме Москвы и Московской области, присоединяются к коронавирусным ограничениям. С 11 июля рестораны пускают только qr коду да, там Краснодар закрывается с 1 августа а, то есть, согласитесь, мое выступление сейчас немножко похоже на свой, сводку с фронтов. Вот а, помните, там, там такой-то фронт, вот такая-то ситуация, на таком-то фронте, вот такая-то ситуация, на, том, на, на, на этом фронте вот так, на Калининском фронте вот так, на этом фронте вот так. И а, вот это боевая, с одной стороны, конечно, это мощная встряска, пробуждения духа. С другой стороны, друзья мои, очень важно не бороться, вот, знаете, тут очень тонкая грань, между тем, когда я, ну, этому не бывать, а еще, конечно, еще же премия Муз-ТВ, премия Муз-ТВ тоже, она между, после э, затмения, э, по-моему, 18-16 она прошла, э, где э, э, и э, экономический форум на обеих вещах вытаскивают, э, Даню Милогина, не буду ничего разворачивать, я думаю, по его внешности все понятно. Это мальчик из детского дома, очень талантливый, которого фактически изрочили и сделали таким флагом, да, когда не, не надо ничего делать, делай просто определенные вещи, которые от тебя хотят взрослые дяди, и а, ты будешь миллионером, миллиардером. Ксения Садчак будет слушаться твоих приказов и там всякие банкиры, да, и в общем всех ты будешь крутить. Не учиться, не развиваться, не думать совершенно, не надо. Собственно говоря, основные вот эти вот айдолы, которых очень активно внедряют, их основной посыл – не надо думать вообще. То есть не надо думать об этом. Нет, вообще не думайте. Вообще не думайте, у вас все будет окей, у вас все будет классно. Я проговорила о том, что вакцина, слово вак – это бык. А, то есть это, ну, мы считаем это животными, да, а, животными, скот, который мы пасем, который люди едят, а, в общем-то распоряжается жизнью а, животных. А, так вот, все больше признаков того, что а, люди совершенно а, точно так же чьи-то животные, а, потому что а, все, что происходит, ложится в эту вакцину. Вы знаете, принят закон вот этот вот об эвакуации, когда частная собственность отменяется, ну и так далее. Здравствуй, прекрасный, дивный номер мир. Но я все это рассказываю не для того, чтобы вас испугать, огорчить, разозлить. Оставайтесь, сохраняйте спокойствие. Сейчас мы перейдем ко второй части Марлизонского балета. 17 июня. На 17 июня это новость просто этого дня. Сейчас вот пока не находила новых э, сводок. В США 15 штатов либо ввели либо вводят на законодательном уровне ограничение деятельности организации здравоохранения. А делается это после проведенного анализа последствий локдаунов, введенных по приказу этих самых санитарных медицинских организаций. Да, 15, там из 50-15, это не так много, это целых 15 штатов. Техас вчера... А, о елки-палки, Техас вчера выпустил совершенно просто огонь постановления, а, выглядит так, что вообще Техас освобождается от всей а, коронавирусной истерии, а, и чуть ли ну, ну вот, начинает проводить свою самостоятельную политику, здоровую, реальную, рациональную, которая в общем, дает возможность надеяться на то, что эти люди нормально пройдут вот эту всю безобразие, и все будет хорошо. Да, Израиль, если вы знаете, там была нетаньяху проведена поголовная вакцинация, они были, наверное, первыми, нам про это радостно рапортовали, было очень много смертей, так же, как и у нас по России. Вот сейчас Курская область стоит на ушах, там вакцинировался один из высокопоставленных чиновников и на следующий день ушел в мир иной. И, как вы понимаете, область, особенно руководство, стала на уши по понятным причинам. А, вот а, Израиль привился, ну, в, в, вряд ли сто процентов, но очень многие, многие ушли. А, на этой волне все-таки оппозиция, которая не могла объединиться много лет, над, над Нетаньяху висит уголовное преследование а, на, на за, за махинации, там, воровство денег уже давным-давно. А, премьерство для него было спасением, было жизненно необходимо. Его. Не выбирают, то есть переизбирают, причем оппозиционные партии договариваются, что, по-моему, полгода правит один представитель, руководитель оппозиционной партии, а полгода другой. То есть, как бы такой достаточно странный власти, да, странный консенсус, но это лучше. Они не смогли выбрать единого лидера, но они точно поняли, договорились о том, что Нитаньяху быть не может. И сейчас стоит речь о том, будут ли его судить, когда будут судить и насколько он сядет и сколько проживет, но население вакцинировано. А данные, я уверена, есть. Все нужные и по последствиям, и по поведению статистика собрана. И сразу, как только сняли Нетаньяху, вирус исчез полностью из Израиля. Ну, вот просто не стало коронавируса. Да, насчет ПЦР-тестов. А, тоже Понимаете, потряса. Это все же происходит. Это все временной промежуток. Буквально вот с 10 июня понеслось вот бешеными темпами скачки. Информация про ПЦР тесты. ПЦР тест это персик какая совершенно замечательная вещь, потому что эта штука ничего не диагностирует, но она абсолютно управляет статистикой. Каким образом? А значит, когда вот берут этот мазок его помещают в определенную такую штуку, которая крутит вот этот вот пробу она там крутится. Да? Так вот, если эту пробу крутить меньше 28 раз, то результат ПЦР всегда будет отрицательный. Если больше 48 раз, результат всегда будет положительный. Ну, по утечке, не знаю, сейчас за что купил, зато продаю, сейчас дано такое указание. Всем не привитым крутить больше 48 раз, то есть выдавать положительные ПЦР-тесты. Всем привитым, крутить меньше 28 раз и выдавать отрицательные ПЦР-тесты. вот Так вот, с чего откуда утечка информации? В Швейцарии доктора, понимая, что все это совершенный лохотрон и ложь, они просто-напросто не делали, не крутили вообще. Они всем выдавали отрицательные тесты, на этом и погорели. То есть, поскольку все 100% всем приезжающим, отъезжающим, они делали отрицательные тесты, их взяли за мягкое место и выяснили, что они вообще нисколько раз не крутили их. Если бы они хоть иногда давали... Ну, понимаете, хоть иногда это кого-то подставить под карантин, под какие-то репрессивные меры. Люди оказались честные, и, по крайней мере, какое-то время а, в Швейцарии эта штука работала. Сейчас вот а, прекратили лавочку. Ну, просто вдумайтесь а, в степень... А, ну, вообще, понимаете, как это... Я даже, как не знаю, сказать-то это... Это даже не наглость, это вот не... не это какая-то такая запредельная вещь, то есть, да, просто, ну, какое отношение? Вот считают нас разумными, вы считаете, что вот эти люди, эти силы, они считают нас разумными? А, вот, как бы, или там считают ли они, что вообще мы хоть что-то можем сделать? Ну, выглядит так, что вот как будто бы, да, они как-то уверены в своей вседозволенности. Теперь у нас приятная часть марлезонского балета. Мы с вами возвращаемся к... А, да, вот еще один важный момент а, к ко всей картине, ко всей истории. Как раз конспирологически, шизофренический, но, извините, из песни слов не выкинешь. Когда пару лет назад, когда первый раз пошла вот эта вся вот эта истерия, ужас, ужас, да, и многие реально испугались, то, что было неизвестно, была неизвестность. Вот, все кто там в интернете периодически писали, что да, да, да, умирают. Правда, вот никто не видел, кто, но кто-то где-то как-то. Вот, и мы крутанули вообще тему с формированием реальности с эффектом Манделы. Причем то, что он называется именно эффект Манделы, в этом авторами этого названия являются физики-ядерщики, которые работают на андроидном коллайдере. В Цюрихе, по-моему, да, он там расположен. Где-то в Швейцарии. в Швейцарии. Вот. Нет, сейчас можно и окошко открыть уже, потому что звука нет. У нас тут лимень был бурный. Вот. Да, они, собственно говоря, сами. Есть такая фотография, на которой есть намек на вот что такое эффект Мандела. Это изменение реальности, да? когда события, которые все люди помнят каким-то одним образом, по факту оказались происходящими другим образом. В сети много примеров этого самого эффекта, но понимаете, почему Мандела эффект? Это отдельная история. Позвольте, я это расскажу в следующих сериях нашего... До нашего выступления, конечно, очень хочется вернуться к солнцестоянию и к определенным вещам, которые мы там увидели. Но вот давайте начнем с главного. Так вот, андронный коллайдер, который находится в Женеве, физики-ядерщики сделали такую фотографию с Шарадой, которую, если перевести, как раз там будет эффект Манделы И вот этот самый намек на изменение реальности, там, те, кого называют конспирологи или думающие ищущие люди, они э, эту шараду разгадали, и э, э, ведь это совершенно не скрывается о том, что андроин, что чем занимается, зачем нужен вот этот самый ЦЕРН, да? а он разгоняет частицы чего? Свинца, тот, который в Швейцарии, разгоняет частицы свинца, до, я не физик, поэтому, простите, по-моему, до субсветовой скорости, до какой-то, да, то есть максимум, до какой-то нужной скорости, и а, бом, идет там, а, бом, да, вот частицы, элементарные частицы бомбардируют этот самый свинец, для чего они искали конкретно бозон Хиггса. Хиггс – это как бы, человек, который вычислил существование данной частицы, данного базона. А, и сам Хиггс назвал этот базон частицей дьявола что это антимирная частица, частица другого мира, которая по отношению к нашему миру является антимирной. То есть, как вот, есть антихрист, да, есть антимир. А, и а, а, она была вычислена, где, на, где искать, в каком диапазоне искать эту самую частицу, и потом ее нашли ровно в этом диапазоне. Так вот, сейчас ее называют частицей Бога, официальное название, то есть ему не разрешили назвать эту частицу частицы дьявола. Вот. но ну, опять, боги бывают разные, да, а, так вот, эта частица, которую добывают в этом церне, а, по сути дела, открывает, да, частица того мира в нашем мире долго жить не может, она живет какое-то микроскопическое, какое-то мгновение, там, след ее они обнаруживают на приборах, она исчезает, то есть она погибает в нашем мире, но вот это мгновение, она как бы, от, от, на это мгновение открывается портал, и, простите меня за мой французский, силы зла проникают в наш мир. А, и это делается, конечно, специально и осознанно, а, о чем, собственно, сами же сотрудники ЦЕРНа демонстрируют. У них там стоит статуя богини Кали, а, есть видео, где они там убивают человека под этой стату статуей ночью на улице. А, ну, то есть какие-то дикие совершенно вещи, но все эти свидетельства в интернете есть. А, вот. И это все происходит летом. Их, а, вот этот коллайдер, он не работает все время, как нам кажется. Он начинает работать осенью, Извините, начинает работать он весной. Я думаю, что это привязано к сансостоянию равноденствиям. Я думаю, что он начинает работать после, солнцестоя... после равноденствия весеннего и заканчивает работать после, перед осенним равноденствием. То есть это вот это вот время жары, когда соображать человеку сложнее, да? как бы потоки такие стоят в этот момент. То есть на летнее солнцестояние у них приходится пик работы вот этого коллайдера, когда они гонят в нашу реальность, пытаются гнать в нашу реальность вот эти самые частицы антихриста. Вот, а, или дьявола, или как хотите называйте, да, можете поискать в интернете, не поленитесь, это же потрясающе, сами физики рассказывают об этом, это все описывается. Если чуть-чуть внимательнее это почитать, посмотреть, об этом говорится в открытую, просто, где ядерная физика, а где жизнь обычного человека, которому надо э, зарабатывать на жизнь, растить детей и заниматься прочими очень важными вещами. Вот сейчас такое время, когда нам дают понять, что мы многие не смогут дальше заниматься этими вещами, потому что их лишат этой возможности, либо лишат жизни, либо э, просто э, куда-то сгонят в резервации, где а что с индейцами сделали, и до сих пор, понимаете, перед неграми им стыдно, а перед индейцами, которые продолжают жить в этих резервациях, им не стыдно, нормально. Я не буду сейчас затрагивать тему, кому и зачем нужно, потому опять же, она большая, чтобы эту всю историю мы с вами не перегружали. Но мы переходим к хорошим новостям. Во-первых, пик их влияния подходит к концу. Мы знаем, что Великая Отечественная война, помните, да, 22 числа там один из жестких указов вышел, ровно в день нападения на Советский Союз. Мы, как Россия, правоприемница Советского Союза, мистериально, ровно через 80 лет два раза по 40, это, конечно, ну некое такое мистериальное действие, помимо всего прочего. Почему именно в этот день нужно было выпустить такой указ, такие указы. Вот. Но мы помним, кто эту войну Победил. Кто в эту войну победил? Наше дело правое. Победа будет за нами. Наши деды, очень многие погибшие в ту войну, души не ушли с земли. Они стоят, они держат потоки душ, а держат землю нашу. А, это, а, это такая сила, которая, которую не так просто куда-то деть. В добрый час светлым богам в уши. А, То есть даже по этому прогнозу может быть что-то тяжелое, но в добрый час результат может быть очень для нас благоприятным. Хотелось бы избежать большой войны. Очень бы хотелось. И прямо сейчас я обращаюсь к высшим силам с еще одним подтверждением о том, что это наша земля. И я выбираю, чтобы событийная развертка Каждого живущего на нашей земле с чистыми помыслами была самой благоприятной, чтобы рода продолжались, чтобы земля родила, чтобы э, было смысл в нашей жизни, чтобы э, развитие, созидание, творчество и любовь э, были так, как они мы их чувствуем, как, как душа приходит. Мы же приходим, дети приходят счастливые, они излучают это счастье. Мы не пришли для войн ненависти, разрушения. это ложь. Так вот, а, у них их вот эта штука, этот коллайдер. Ему еще осталось до осени работать. А, вот, а, он у них периодически ломается. А, вот, а всю зиму они чинятся. И зимой работает наш коллайдер, который находится в Новосибирске. У нас не один, но вот один из старейших в Новосибирске. Если вы помните, а, швейцарский церн, он работает на свинце, на бомбардировке свинца. Наш работает на золоте. Почувствуйте разницу. Он работает только зимой, а летом закрывается на ремонт, на вот что-то там, какая-то профилактика. Ну вот, понимаете, это же я сейчас не придумываю. Вы можете все это найти, все эти материалы. Когда мы это нашли, Сказать, что был шок, это ничего не сказать. Что мешает нашим работать летом, что мешает а, их церну работать зимой? Ну нет, но ну, нет. Есть какие-то а, более серьезные вещи, которые современным людям не рассказывают, но приступить которые невозможно. Поэтому, друзья мои, держитесь а, к осени, в добрый час. Это, конечно, еще приурочивается все к выборам, но с выборами тоже отдельная тема, чего они хотят, зачем все это делается. Мы тоже не будем это сегодня обсуждать. Я вам говорю такие вещи, которые находятся дальше и выше, чем политика. Да? Значит, начиная с осени к зиме, в добрый час есть вся вероятность, что развертка событий и, возможно, самые такая жесткие вещи в плане выборов будут ближе к зиме, но последствия будут благоприятные для человечества. Главное, берегите детей. Вот видите, с лагерями большие вопросы. Детей от себя не отпускайте. Голову держите в ясной и не ведитесь на манипуляции, на какие-то... Сейчас же столько информации, ну, просто разобраться... Ну, вот я вам просто про ПЦР рассказала, а есть еще информация про вакцины, причем достаточно уже все все же изучено, время идет. Есть люди, которым не все равно, они все это изучают. Вам все сложнее и сложнее запудривать мозги. И завершающая на сегодня тема, надеюсь, она будет для вас духоподъемной, я напоминаю, когда в прошлую волну я рассказывала о том, что происходит скачкообразное повышение частот Шумана, то есть вибраций вот этих самых ионосферы Земли. И я сейчас вернусь быстренько к этой теме, освежу вам, Информацию о том, что вот эти самые частоты в 1994 лете средняя частота, мы берем средний, то есть это как бы там есть пики, пики могут быть гораздо выше, но средняя частота была 7,8 Герц. В 2021 я бы сказала, что это даже не средняя, а минимальная частота. Это почти 21 Герц. То есть у нас 21 лето и практически вот 20,9 то есть 21 Герц. Это Базовая частота, на которой вибрирует наша Земля. А в Ютубе можно найти ролик о, от 2, 2 января 2021 года. Интересно, что этот ролик снят человеком из Харькова. То есть люди сейчас в теме многие следят за частотами шума, на которые Томская наша. Обсерватория регулярно, а, вот эти вот, там можно зайти на сайт и в режиме реального времени смотреть, что происходит, на какой частоте вибрирует Земля. Так вот, 2 января, 2 января 2021 года, а, скачок, там даже, знаете, там не вот такой скачок, а там вот, вот так вот и так, и потом только, то есть прям, это была такая мега вспышка за 300 этих герц за 300, еще раз, в 94-м 7,8, там шло там 7,8, 8 с чем-то, там 9, чем 12, вот это вот потихонечку, каждое лето чуть-чуть эта частота росла, как минимум с 94-го, и 2 января 300 герц, ну вот время прошло, да, если вспомнить, что вы чувствовали, что с вами было 2 января, возможно, кому-то от этого могло быть и плохо, даже кто-то мог уйти из жизни именно в этот день, Потому что это вибрации, вот чтобы вы понимали, да, у нас эмоции имеют частотность, чем низковибрационные эмоции. Они там 3 Гц, 2 Гц, полгерца, 0,2 Гц, 0 Гц это смерть, то есть и... Высокие вибрации, да, вот вселенская любовь, это, по-моему, там 204, 200, 240, 200 чем-то герц, а 2 января -го, было более 300. То есть это такие энергии, для которых, может быть, мы даже с вами слов не знаем, но вот в событийном восприятии, да, вселенская любовь – это уже просветление, это святость, это вот что-то, а это 300 Гц было на земле, то есть так или иначе это коснулось всех людей. Люди низковибрационные могли просто пере, ну, перегореть, то есть это как, вот, как короткое замыкание. А, даже люди достаточно прокаченные могли это ощущать как, как нагрузку, могли не ощущать. Вот. А, то есть, друзья мои, а, и на данный момент, вот я вам говорю, 20... 21 герц это фактически минимально. То есть сейчас вот где-то приблизительно на самом деле на 36 вибрирует Земля. Еще раз, да? 94, и 8. Вот. А здесь сейчас 36 уже нормально. Идет повышение, пробуждение души Земли, сил Земли. А, там про... Боги просыпаются, если вот говорить там о физических, да? О том, что Боги просто наши спят. И вот эта вот ночь сварога, пока они спят, вот этот беспредел творится. А, этот процесс невозможно остановить, но человек, как а, вещей, как проводник божественных а, энергий, а, зачем нужно вот это вот все а, вакцинирование, да, и все остальное прочее, и изменение ДНК, я думаю, что в том числе пытаются вывести человека из этих потоков, чтобы не лишиться остатков управления потому что вот это пробуждение, оно происходит на таких уровнях, его никакими деньгами, страхами, тюрьмами а, и, и всем прочим не остановишь, понимаете, это другая, другой уровень полномочий, вот, поэтому это продолжает происходить, это продолжает регистрироваться. Люди, которые умеют уходить наверх, верхней сферы, на уровень духа, там по-прежнему все сияет и все хорошо. А вот это вот а, все кошмары и ужасы пытаются происходить на информационном поле. Причем сначала идет вброс информационный, дальше смотрят на реакцию. Чем больше эмоций энергии на этом скачалось, тем быстрее и легче это потом внедрить в жизнь. Поэтому если вы где-то злились, возмущались, боялись, вот неважно, может, это было несколько секунд, да, потом вы выправились, еще раз вернитесь, еще раз верните всю свою энергию, скажите, ребята, нет, нет да, вот это все, а моего согласия на это нет. Все хорошо, все будет хорошо. Я еще раз повторю эти великие слова. Наше дело правое. С нами земля, с нами предки, с нами Наши рода, с нами высшие силы. Все движется к тому самому моменту, когда на земле снова не будет зла. Это было предсказано еще в Зарастризме. Заратустра говорил о том, что да земля, на землю пришло зло, но наступит такой момент, когда оно уйдет. Да, немножко тяжело. Да, может быть и опасно, и непонятно. Любите жизнь. Любите близких. Заботьтесь друг о друге и верьте в добро. Излучайте высокие вибрации. И никто ничего с вами сделать не сможет. Но могут периодически добираться какие-то вот эти вот пугалки, да, в них много нужной энергии. Даже если добрались, даже если попугались, попугались, выдохнули, стряхнулись, отменили, вычистили, и вперед! Счастья вам, добра! Я от всей души желаю, чтобы сегодняшний эфир провел тот поток, который приходил с верхних сфер, свыше, с вот этим ощущением напоминания и благословения. Все хорошо. Будьте счастливы, любите друг друга. С вами была Людмила Осипова. До новых встреч. Пока-пока.